Всем привет! Сегодня мы с вами будем разбирать мой заказ по второму каталогу компании Faberlic. На этот раз мой заказ составил 65 баллов. Вот такие вот классные новинки в нашем каталоге. Мне стали заказывать все чаще и чаще. Уже в предыдущем своем заказе я показывала вам. Так как я являюсь вип-консультантом, поэтому я могу получить новинки за неделю до начала каталога. Такие вот классные у нас гели для душа появились. Земляничный. Код данного геля 20. 0,05. Объем 380 миллилитров. Таких мне заказали 3 штуки. И липовый гель. Тоже новинка. Код 20,003. Такие вот классные новиночки у нас есть в каталоге. И появился вот такой вот интимный гель. Розовый кварц. Код 28,88. Объем 200 миллилитров. Воплощение нежности. Благодаря деликатной формуле с пудрой розового кварца гель для интимной гигиены бережно очищает интимные зоны дарит не только свежесть и ощущение комфорта, но и уверенность в себе такой вот классный появился у нас гель для интимной гигиены берите советую вам и себе я заказала как вы уже знаете я постоянно беру в себе коктейли на этот раз я взяла с черной смородиной всего он 98 килокалорий в одной порции. Малокалорийный. Для тех, кто хочет похудеть или держать себя в форме, советую. Код данного коктейля 15653. Вот так вот классный есть у нас коктейль, который я беру постоянно. Иногда меняю вкусы. Мы пойдем с вами дальше. Также это уже наши любимые гели для душа Ботаника. Антистресс. Код данного геля 2548. И из этой же серики серии тоже шелковистость и нежность. Код 2547. И также вот одна девушка у меня берет постоянно вот этот данный гель с малинкой. Очень он ей понравился. Малиновый мельфей. 1910 код данного геля. Советую, приобретайте. И из этой же серии, такое вот жидкое мыло для рук, тоже малиновый мильфей 1911, код данного мыла. Еще есть у нас в этой серии, такие вот классные гель для умывания, с васильком и гранатом, великолепно очищает кожу от загрязнения и макияжа, не вызывая чувства сухости. Код 0773. И вот у нас классные есть продукты в нашем ассортименте. Ну и, конечно же, мыло для кухни с ароматом кофе и терамису. 5 в одном. Убирает неприятный запах и мягко эффективно моет, не кожу рук. Код 3211 Ну и также для стирки. Кондиционер для утра, ультракондиционер для белья. В это восточный пион. 118.53. Пенсионеры классные, аромат не навязчивый на белье и при этом освежающий, такой вкусный. Еще в нашем ассортименте есть такая вот краска для волос Эксперт, Color. Код данной краски 18027. Девушка заказала мне две штуки, сейчас скажу. Так, каштановый махагон у нас в каталоге 4,5 Здесь еще вот такой мужской шампунь-гель для душа с кислородным комплексом и экстрактом крапивы. Код 8421. Это вот у меня все заказы клиентов. Вот эту вот водичку мне заказала дочка. Мицеллярная вода. Она идет у нас для жирной комбинированной кожи. Код 1245. Объем 300 мл, надолго хватит, кстати, объем хороший. Также мне еще вот заказали ополаскиватель для рта, Экс... экстрасвежесть 22,93. И зубную пасту живица кедра. Она подходит для всей семьи, код 24,44. Еще у нас есть вот такой вот гель. В прошлом заказе тоже я его получала. И заказали мне еще гель для умывания, очищения и свежести для жирной комбинированной кожи. Код 0258. Кстати, классный гель. Сама им пользуюсь. Очень, очень нравится. Еще у нас есть вот серия Эксперт. Кель для очищения пор. Код 7881. Так. Ну, теперь пойдем по макияжу пройдемся. Такая вот удлиняющая тушь для ресниц. 5822, это новинка. Их заказали. Их заказали вот две штучки. И уже всеми полюбившуюся также тушь заказали. Код 5568. Также вот еще и серии Ботаники. Фитосыворотка для кожи вокруг глаз, тонус и энергия. Она у нас идет с клепкой и первоцветом. 100% польза ягод и трав. Код 0708. Объем 15 мл. Еще у нас есть вот такая классная помада. Жидкая кремовая помада для губ. Код данной помады. Сейчас найдем 40-550. Сейчас все-таки у нас нити. Эксперт Фарма. С мятным вкусом. Код данных нити 15-14. И увлажняющая тональная сыворотка для лица. Код 6478. Это светло-бежевый, если не ошибаюсь, по -моему. И вот такие вот заказали мне. Два маркера черных. Стойка подводка маркер для век. 55, 986. Их вот две штучки заказали. И вот такую пудру для лица. Код данной пудры 63, 64. И конечно же Витаминки. Это у нас идет очищение. Код 15773. Это вот мне все заказывают клиенты. Свой заказ я получу чуть позже. Есть у нас такие классные дезодоранты шариковые. Сохраняя свежесть на 48 часов. Код 2590. И еще есть также дезодорант антиспирант. Код 2592. И также есть у нас еще парфюмерные спреи дезодоранты. Это бьюти-кафы сырозольные упаковки для женщин 35.01 код данного дезодоранта. И мурмур. Сладкий, вкусный ароматный. Кто любит сладкие воды, вообще рекомендую. Тоже женский аромат 3522. Вот такой вот у меня получился. Классный, ароматный, полезный заказ на 65 баллов. Подписывайтесь на мой канал. Впереди вас ждет очень много интересного. Всем пока-пока. Ставьте лайки, мне будет очень приятно.